Приемная кампания в Казанском университете. Когда и как можно подать документы на поступление? Мы остаемся полностью в дистанционном формате приема документов. Оригиналы документов в этом году подавать не требуется. Студентка Казанского университета завоевала титул «Жемчужины мира» на международном конкурсе «Красоты и таланта». Если быть откровенной, я очень хотела эту победу, я очень хотела победить, и я старалась приложить максимально все усилия, чтобы добиться этой цели, потому что помимо того, чтобы выиграть, у меня еще была цель достойно представить свою страну. Неожиданное открытие совершили сотрудники библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Мы, найдя эту книгу, каждый раз радуемся даже больше, чем читатели, Привет! В эфире универ Ньюс. а в студии Ариадна Кугушева. Фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского университета прошел в КСК КФУ «Уникс». В рамках фестиваля прошло торжественное награждение участников в различных номинациях. Подробнее об этом расскажем в следующем выпуске. Состоялось закрытие 7 международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 который проходил в Казанском университете с 25 по 28 мая. В течение трех дней участники обсуждали вопрос подготовки педагогов в современном мире. В Казанском университете скоро стартует приемная комиссия. Все, что нужно знать о ней, расскажем в нашем следующем сюжете. В этом году приемная комиссия будет открыта традиционно во втором корпусе Казанского университета на Кремлевской 35. Это будет единственным местом приема документов для граждан Российской Федерации. Для граждан же других государств открыт приемный пункт на Кремлевской 25. Приемная компания приняла особенности ну, в некотором роде прошлого года. То есть мы остаемся полностью в дистанционном формате приема документов. А оригиналы документов в этом году – Подавать не требуется. То есть как приемная кампания, так и прием заявлений в этом году будет проходить в дистанционном формате. Основная волна наплыва абитуриентов ожидается после 20 июня, когда приемная комиссия полноценно откроет двери как для граждан Российской Федерации, так и продолжит прием для граждан иностранных государств. С 20 июня по 29 июля мы принимаем документы и приказ о зачислении на бюджетные места мы выпускаем 17 августа. Зачисление в этом году происходит в одну волну. В этом году в целом по вузу с филиалами 7162 места в бюджетном. Это бакалавриат, специалитет и магистратура. На сегодняшний день регистрацию в личном кабинете на сайт Казанского университета буду студентам прошли уже более 2000 пользователей. В данный момент ведется активный прием иностранных граждан. Это та группа, у которых уже есть документ об образовании. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском университете подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов. Победителями стали 14 обучающихся, еще 12 студентов отмечены в разных номинациях. В ближайшее время состоится торжественное награждение победителей и призеров конкурса. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике статей.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 Сотрудница музея Каюма Нессери обратилась в отдел рукописей и редких книг Казанского университета с просьбой найти труд Каюма Нессери, переведенный Ольгой Лебедевой на русский язык. Во время поисков сотрудники библиотеки КФУ совершили настоящее открытие. О нем расскажем в следующем сюжете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 Каждый раз радуемся даже больше, чем читатели открыли. Оказывается, она из фонда Готвальда. Иосиф Федорович Готвальд был профессором Императорского Казанского университета, востоковедом, библиотекарем, заведующим казанской типографии, а также был цензором всех мусульманских изданий, выходивших при Казанском университете. У Готвальда была очень богатая библиотека, которую он завещал Казанскому университету. и После его смерти Дочева подарила библиотеку Казанскому университету. В том числе в, этом, в этой коллекции имеется 157 арабских, арабографических рукописей на турецком, татарском и персидском языках. Книга, которую нашли сотрудники библиотеки, издана в 1886 году в типографии Казанского университета. Это сочинение первоначально было написано на персидском языке, передано на турецкий, а с турецкого на татарский «кхаюм насари» для того, чтобы оно было доступным российским мусульманам. С татарского языка на русский перевела Ольга Сергеевна Лебедева. И здесь видим автограф, рукою внизу видим «Гульнар Хану» Лебедева, подпись Осипу Федоровичу Готвольду. Знак уважения и доброй памяти. Скромной переводчицы. Илья Андреев, Радмир Сафиулин, Универньюз.